Почему буреет хвоя на туи? Здравствуйте, уважаемые друзья! И сегодня мы рассмотрим, почему же буреет туя во время зимы и после зимы, ну и осенью. То есть рассмотрим, что это такое и нужно ли этого бояться вот, рассмотрим на примере туи колоновидной Колумна, как видите, Вот туя конечно не такого ярко-зеленого цвета, но это весна, поэтому все это как бы нормальный вещи нормальный процесс, не надо бежать в магазине, паниковать, покупать препараты какие-то для того, чтобы это все исправить. Я думаю, к маю месяцу она будет ярко зеленого цвета. То, что она желтая, ничего страшного, это от холода. От холода, естественно. И от мороза. От холодного ветра и от мороза. Вот получается такое. И растение маленькое еще не укрепившиеся. Потому что большие у меня стоят довольно красивые зеленые туи который высокий когда она укрепится подрастет будет ей лет 10 то она будет постоянно зеленой зимой а сейчас как можете видеть вот которые были хвоинки на солнце то то бишь прямые попадания солнца то получается что она в виде покоричневела побурела ну а внутри она зеленая вся она живая если она гнется ой то она живая если она ломается, то она высохла уже, ломается и осыпается, то она высохла